привет сейчас 28 мая меня зовут валера это пряная кликовина фирмы юзай я ее раньше не пробовал давайте посмотрим Сначала достаточно сладкая, довольно жесткое и острая, но не сильно. А теперь сильнее стало. В общем, пряная кликовина фирмы Юзай. Покупайте.